Лето подходит к концу. Осталось поехать на море, на котором там будет несколько тестов. Вот отдых просто. Ну и самое интересное это, пожалуй, то, что через месяц уже грубо говоря настанет осень уже начинают падать листья уже начинает меняться погода вот курить абсолютно не хочется и влияние холода на то что типа ты будешь идти курить тебе будет теплее соответственно это самая большая глупость отпадает полностью целиком и полностью достаточно будет просто одеться теплее для того, чтобы было тепло. Они а начинать курить заново. Опять же вот таки горячий кофе способствует лучшему кровообращению, чай зеленый и теплая одежда. за месяц получилось сбросить прилично больше 10 килограмм поэтому как бы вес вернули стабилизировали теперь надо будет просто держать на этом уровне да и все не набирая лишнего Вот и весь план на этот месяц отдохнуть и сделать так, чтобы вес остался на том уровне, на котором он есть сейчас. Думаю, этому очень сильно поспособствует свежий воздух, море, солнышко.